Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Не всегда у бизнеса есть возможность вовремя заплатить налоги. Может случиться форс-мажор, и на это не останется денег. Так себе ситуация, но хорошая новость в том, что налоговый кодекс предусматривает возможность попросить налоговую отодвинуть сроки уплаты. Конечно, сделать это непросто, но возможно. Сегодня расскажу, как получить отсрочку и рассрочку платежа по налогам. Компании ИП могут попросить налоговую перенести сроки выплаты налогов. Существует три способа такого переноса. Первый – это отсрочка. То есть оплата одной суммой, но в конце срока отсрочки. Второй – рассрочка. Здесь составляется график платежей, и налоги платятся частями в соответствии с ним. И третий – это инвестиционный налоговый кредит. Сначала налоги уменьшаются на сумму инвестиций, а потом компания выплачивает тело кредита и проценты. Какой кредит дают компаниям, которые инвестируют в развитие региона, новые технологии и инновационную деятельность? Остановлюсь подробнее на первых двух способах, так как они подходят любому бизнесу. Главное условие получения отсрочки или рассрочки уплаты налогов – это финансовые трудности у бизнеса. То есть сейчас нет денег, но они обязательно появятся в будущем. Например, бизнес пострадал от стихийного бедствия или форс-мажора, пожара, наводнения или прилета метеорита. Когда я жил в Челябинске, туда как-то один прилетел. Либо государство задержало деньги по программе поддержки, на которые вы рассчитывали. Или бизнес сезонный приносит прибыль нерегулярно. Также предприниматель может попасть в ситуацию, когда при оплате всех налогов сразу придется банкротиться если эту сумму вам начислили в ходе налоговой проверки, можно рассчитывать только на рассрочку. При этом одновременно должны соблюдаться 5 условий. 1. Бизнес создан больше года назад. 2. Бизнес не банкрот и не собирается ликвидироваться или реорганизовываться. 3. Вы согласны с начисленными налогами и не собираетесь обжаловать результаты проверки. 4. Есть банковская гарантия на сумму неуплаченных налогов. И пятое поступления за последние три месяца меньше обязательств. Бесплатно сроки переносят только, если бизнес пострадал от форс-мажора или государство задержало обещанную субсидию. В остальных случаях придется заплатить проценты, как за кредит в банке. 50% ключевой ставки Центробанка, если бизнес сезонный или если риск банкротства, и ключевую ставку Центробанка, если просите рассрочку после налоговой проверки. Во всех случаях должно быть обеспечение. Или залог имущества или банковская гарантия. То есть налоговая должна понимать, что задолженность обязательно будет погашена. Отсрочку или рассрочку можно получить по всем налогам сразу или по какому-то одному. На год налоговая даст рассрочку и отсрочку по всем налогам, сборам и страховым взносам, кроме взносов на накопительную пенсию. А на три года только по федеральным налогам и страховым взносам. Также можно получить отсрочку на пении и штрафы. При этом во время самой отсрочки пени не начисляются и вас не штрафуют за неуплату. Не дают отсрочку консолидированным группам по налогу на прибыль и налоговым агентам. Чтобы получить отсрочку или рассрочку уплаты налогов, составьте соответствующее заявление и подпишите обязательство о соблюдении всех условий. В заявлении обязательно заполните все поля. Вид переноса срока, срок отсрочки, перечислите налоги и сумму задолженности. приложите справки из банков об оборотах на счетах за последние полгода, перечень покупателей, у которых есть задолженность перед вами со сроками возникновения и погашения этой задолженности, копии договоров с ними, банковскую гарантию, перечень имущества, которое будет в залоге и другие документы по необходимости. Помните, что налоговая с особым вниманием проверяет, почему вы просите отсрочку. Поэтому справки и заключения берите в тех органах, которые вправе их давать. И проверяйте, чтобы на документах стояли все печати и штампы. Например, если офис затопило, то должно быть заключение МЧС о том, что это действительно произошло и акт оценки ущерба. Налоговая рассмотрит заявление в течение 30 рабочих дней, затем в течение трех дней пришлет уведомление о принятом решении. Если откажет, в уведомлении должна быть указана причина, чтобы вы смогли оспорить решение в суде. Есть случаи, когда налоговая не даст срочку, ни при каких обстоятельствах, даже если случился форс-мажор. Все они перечислены в 62-й статье Налогового кодекса. Например, если возбуждено уголовное дело на руководителя компании за нарушение законодательства о налогах и сборах. Или у налоговой есть подозрение, что вы просите перенести сроки уплаты специально, чтобы скрыть доходы и успеть уехать в другую страну. Если эти обстоятельства выяснятся, когда вам уже дали рассрочку или отсрочку, налоговая отменит решение о переносе сроков уплаты а вам надо будет уплатить всю задолженность, на которую давали отсрочку, включая проценты за период отсрочки. Чтобы эти знания никогда не пригодились, бухгалтерию должны вести профессионалы. И у нас такие есть.